Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе видна. Время быстрее случается развилка, Путь по которому от процедуры не зависит от того, чего вы накопили больше. космос прием. И солнышко озаряет твою комнату, И наша красавица увидит это прекрасное утро! Проснись и бой, Проснись и а ну завалили свои ебальники! Разорались! Всю неделю бьёбывало! Золушка! Хуёбушка! Единственный выходной, мать ваша! Идите нахуй! Вот что отличает деловую женщину так. от женщины? Что? Походка. Плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Ой, боюсь, что я не одолею эту ногку. Ерунда, справитесь. Нога от бедра свободная. Пошла. Ай-яй-яй-яй! Ай, ай, ай! Ой, мадам, мадам, а сколько вам лет? Сколько вам лет, мадам? Мне кажется, вам здесь поздно уже стоять. И плюс, я решила переиграть, купила один из нарядов. Сейчас можете видеть его на экране. И... Особо ничего не поменялось. Ой, обронил! Трикактар... Ая